Сегодня открыть новую птицеферу. Забыл? Вот ферма, которую построил Борис. Я хозяин этой птиц А это цыплята, которых ему продал Алексей. Купил за 10, продал за 15. И с них началась история фермы, которую построил Борис. Один косяк, и я тебя выгоню. А это и сам Алексей, который избавился от цыплят. я вот этого всего и не было бы. А теперь претендует на ферму, которую построил Борис. Я буду здесь, главнокомандующим. Держись меня. Возвращение культовой комедии... 15! 20 минут опоздания. А, Изабел Патрович. Я новый бухгалтер. Сама у тебя вычту. Ивановые, Ивановые. Новый сезон. 6 февраля в 19.00. Идиоты. Всю ферму на уши поставили. На место.